Привет всем, друзья, с вами Гриф. В этом видео я попытаюсь разоблачить несколько мифов, касаемых бронежилета Титан 2. Хм, попытаюсь разоблачить мифы? А может это новая рубрика на моем канале? Ну, поживем-увидим. И, кстати, если эта тема про мифы зайдет, я непременно буду ее продолжать и в то же время не забывать о тактиках, которые вы все так любите. В самом наверное интересном мифе, который уже очень давно ходит вокруг этого бронежилета, говорится о том, что его главную фишку, а именно эффект защиты от одного попадания, может легко сбить ваш союзник. К примеру, в начале раунда, когда вы только появились на своей респе, часто находятся любители пострелять по своим. Обычная ситуация, не правда ли? Кстати, напишите в комменты, было ли у вас такое. И многие игроки, которые уже слышали об этом мифе, знают, что раньше это было именно так, то есть эффект защиты от одного попадания мог сбить любой ваш союзник, просто стрельнув по вам. Раньше, кстати, были и антихеды, которые тоже легко сбивались таким же образом. Согласитесь, неприятно, когда ты рассчитываешь на титан, а тут какой-то новичок его тебе снимает, и ты остаешься в обычной стоковой броне, которая даже от пуль не защищает. Хотя нет. Защита остается только от взрывов, как будто на вас надет бронежилет Феникс. Но прогресс не стоит на месте, и с того времени прошло уже более двух лет как минимум, и сейчас все могло поменяться. Это я и хочу проверить. И кстати, о Титане ходят и другие интересные мифы, к примеру, где-то я слышал, что если игрока в Титане прокинуть гранатой, естественно с первого раза он не умрет, ведь Титан защищает от взрывов, но речь шла именно о втором взрыве, то есть если после полного восстановления хп и брони прокинуть этого же игрока, он взорвется и Титан его не спасет. Да, ходят и такие слухи, по крайней мере, ходили раньше. В этом видео я в виде эксперимента хочу показать вам, что же происходит на самом деле сейчас, ведь шумиха насчет этого бронежилета все растет и даже, возможно, его вообще скоро уберут из игры. Если честно, я считаю, что не стоит убирать Титан, ведь если его уберут, то вместе с ним прихватит и Алмаз 2, и Арму 2, и в игре вообще не останется того, что делает Warface уникальным. Я согласен, убрали антихет но теперь только посмотрите, сколько стало штурмовиков. Боюсь, если убрать Титан, большинство начнет играть за снайпера, и я даже боюсь подумать, что будет. Ну да ладно, сейчас не об этом, давайте уже приступим к разоблачению этих мифов. А начать я хочу с первого мифа, в котором говорилось о том, что эффект защиты от одного попадания может легко сбить ваш союзник. В качестве союзнику выступлю я и стрельну по своему тиммейту в бронежилете Титан 2. После чего игрок с противоположной стороны стрельнет по нему с болтовки, и мы посмотрим, что из этого получится. Мой союзник в Титане находится с левой стороны, сейчас мы по нему стрельнем и проверим данный миф. Надо же, он остался жив, видимо теперь Титан не снимается, я, если честно, думал, что он его убьет. Хорошо, а что же с другими бронежилетами, которые также имеют защиту от одного попадания? Сейчас мы проверим Арму 2 и Алмаз 2. Та же самая ситуация. Теперь мы знаем, что эффект защиты от одного попадания не сбивается со своими союзниками. Причем не важно будет ли на вас Титан или Алмаз-2. Переходим к проверке второго мифа, в котором говорилось, что если игрока в Титане прокинуть гранатой, естественно, с первого раза он не умрет, ведь Титан защищает и от взрывов. Но речь шла именно о втором взрыве, то есть если после полного восстановления ХП и брони, прокинуть этого игрока он взорвется и Титан его не спасет. Давайте же проверим и этот миф. После прокида у снайпера остается 1 мм хп. Сейчас его восстановят и мы прокинем его еще разок. Судя по всему, этот миф не подтвердился. Если вы слышали о каком-либо мифе, связанном с игрой Warface, поделитесь им в моей группе ВКонтакте, где я создал специальную тему и, возможно, в следующем выпуске по разоблачению мифов мы разберем именно его. Ну а прямо сейчас подведем итоги конкурса на 1000 кредитов, который был в одном из прошлых роликов. Копируем ссылочку и переходим на наш сайт, который выберет случайный комментарий, и, собственно, по нему мы определим победителя, который получит свою 1000 кредитов. Итак, нам выпадает комментарий с канала Барт, сейчас мы проверим, выполнил ли он условия конкурса. То есть нужно было просто оставить этот коммент и подписаться на канал Банзила. кстати да, он на него подписался. Ну что ж, я тебя поздравляю, обязательно отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.